Всем привет! Совет от ваших родителей: расклад плюс мини таро асьянс. Здесь маленькие картиночки. Кстати, в этом месяце я сделаю обзор на свои карточки, карты. Каждую карточку покажу, также покажу упаковку, как я их храню, описание, на каких вот есть я их покажу. Абсолютно все упаковку покажу в сами карточки, прям вот картинки, полностью все прям. Каждую карточку обзора сделаю на все карточки. Вот на эти пациенты. На сами карты. Только на те, которые я купила. Вот. Итак, смотрим совет. Так я перевернутый дежур. Совет от ваших родителей. Для вас на что обратить внимание. Мы я опять их этих перевернула. Подождите. Сейчас. Вот. Теперь вроде нормально. А, нет. Уф -уф. Тут у меня все перевернуто, я казался. Так. Ваши родители хотят, чтобы вы свой талант развивали, какой у вас имеется. Либо же интерес, который у вас имеется, чтобы вы этот интерес развивали. Так, сейчас я до конца все нормально переверну. Потому что они у меня перевернуты. Так, сейчас. С перевернутыми я с такими именно карточками и картами не то что не работаю, не беру внимания. Я не рассказываю, не говорю про них. Про описание вообще. У меня есть определенные карты, где в прямом положении их Вот их я буду применять по назначению. Есть, конечно, вот в этих именно мини тару прямые и перевернутые. Я их также вам на обзоре их покажу. Но так как они вот именно в прямом значении являются сами, да, в перевернутом, здесь невозможно не описание увидеть, в принципе, понять. Поэтому я и воспринимаю их как прямые. Итак, совет от ваших родителей. Ваши родители хотят, чтобы вы многому учились чтобы вы постигали новые дороги, новые знания, чтобы у вас было благополучно, чтобы вы всегда могли не только прийти на помощь к друзьям, к родным, к родителям, но еще к самим себе, чтобы вы смогли в первую очередь помочь себе, а потом уже другим. Также, чтобы вы были не то что умными, а именно мудрыми и правильно принимали решения. Также ваши родители, родители видят ваши, извините, вас сильными. У вас не только физические, но и есть сила воли, сила мудрости, сила знаний. Также духовная есть сила, вы понимаете, о чем говорите. Также вы преодолевали... Пре... Я уже не то, что заговариваюсь. Я уже столько всего говорю, что у меня язык заплетается. Итак, ваш путь, который вы преодолеваете, вас родители видят очень сильными. Возможно, вы бываете в каком-то своем этапе жизни никого не просите о помощи. Вы сами преодолеваете свой путь. И они вам гордятся. Так что у них надежда на то, что вы будете всегда справедливыми, умными, честными и правдивыми. Бывает, что у вас могут быть не то, что ошибки в жизни, не то, что неудача, а именно неправильные ваши действия, неправильные слова вас могут именно повлечь за собой, за собой последствия. Например, вы что-либо сказали, да, шутя, а человек на вас обиделся. И чтобы потом человек обиду не нес, вам лучше сразу вот... Не то, что... Если даже вы не думаете, сказали, вы должны именно спросить, уточнить, никто не обижается, все в порядке Или нормально, ну, то, что вот эти слова. Или же кому-то боль причинили. Надо извиниться за это. Это то, что у вас могут в жизни быть какие-либо потери. Также непонимание. Это ваш опыт жизненный. Также, чтобы вы сами решали принимали решения в вашей жизни по любым вопросам, по любому сферу, чтобы вы поступали правильно. И также, чтобы вы начинали действовать. Вот руки, ноги. У вас есть? Действуйте. голова у вас есть, язык есть, глаза есть, действуйте. Берите, учитесь, работайте, отдыхайте. Живите жизнью, радуйтесь. У вас есть счастье, вы сами есть счастье, вы для них счастье, для своих родителей. А то, чтобы вы в прошлом совершение ошибок вы точку поставили, вы больше не повторяете. Ничего не говорите неплохого, не произносите никаких плохих слов, неплохих поступков. У вас есть уверенность в ваших чувствах Вы не настолько то, что вот становитесь нет, вы не эгоистами. Возможно, кто-то может так и будет думать. Но вы знаете меру. Меру слов. Меру своим мыслям. Меру поступкам. Меру эмоциям. Вы понимаете. Не то, что тогда нужно включать там, свои эмоции, свою логику, свои мысль. А именно, что вы знаете. Баланс. Баланс именно жизни. Радоваться. Где-то надо сострадание. Ну, не то, что иметь, а вот помочь. Вот оказать сострадание. Вот поливаются точек ангелочком быть. Так вы ангелом являетесь для своих родителей. Возможно, вы будете думать Судьба. И есть судьба, то есть вот постоянно что-то повторяется и повторяется в жизни. Если у вас что-либо повторяется, это значит кармический урок. Вам нужно совсем по-другому поступать. Совершенно по-другому. И вы тогда поймете, в чем был ваш урок. И вы будете извлекать опыт. Это по поводу кармы. Но то, что вы думаете, вот судьба, вот так вот, не жизнь, а не я такая или не я, такой жизнь такая, да? Нет, это вы такие. Это не жизнь. Это вы думаете, что это жизнь. Что вот эмоции это самое главное. Самое главное это вы как чувствуете себя с такими эмоциями. Вам надо обязательно увидеть себя самих совсем другими. Вот ваши родители, вот вы совсем юные. Молодые, с душой такой вот, юные, доверчивые. Не то, что даже доверчивые, а именно вот, и не то, что с чистой, а вот с яркой душой. И то, что вы раньше думали и мечтали, и вдруг у вас не получалось, не получалось, не получалось, и вы начали эмоции проявлять совсем плохие, например. Ну, вот то же самое, что ревность, недоверие, что непонимание всех, и что вот в жизни так происходит на самом деле. Возможно, ваша мечта должна остаться мечтой, ваше желание должно остаться желанием. Если, как я уже говорила во многих видео, нескольких... Если исполнить все свои мечты, о чем потом мечтать? Потому что некоторые мечты должны остаться мечтами. И если вдруг вам нужна будет помощь, родители всегда рядом. Они, вас, они вам помогут, они вас поддержат. Поддержат во всех начинаниях. Даже когда будет у вас неудача, они вас поддержат. Даже если вдруг вы будете сомневаться с решением, они вас поддержат. Также родители советуют вам, чтобы вы были не то что во всем правы, а именно справедливо поступали. Именно справедливо. Звесили все. Все за и против. Плюсы и минусы. Чтобы вы понимали. И чтобы вы свою точку зрения отстаивали. И чтобы вы не просто там глаза закрывали на происходящее, а чтобы вы понимали, почему так происходит, из-за чего. И правильно видели ситуацию, правильно поступали, чтобы увидели, что вокруг вас. И также ваши родители вам желают, чтобы у вас был мир. Мир в душе, самим собой. Мир с... не то, что в душе, а именно вот с эмоцией, с гармонией, самим собой чтобы, вы... Самими собой, чтобы вы могли обладать не только своими мыслями, эмоциями, но и своей жизнью. Чтобы мир был в вашей жизни. Мир во всем мире. Относитесь к миру с миром. Мир во всем мире. Итак, ваши родители вас очень сильно любят, вас поддерживают. Даже если бывает, что либо вам говорят, либо же проявляют эмоции, неважно, какие эмоции, вы должны понимать, что возможно, родители не знают, как вы правильно отреагируете. Если вас родители поругают, ваш, вам это не нужно делать, вам не надо этому учиться, или делайте так, или так, или так, вот так надо правильно, вот так вот будет лучше, вы можете прислушаться. Но решение вы принимаете сами, потому что жизнь ваша. Всем пока.